Всем привет, дорогие друзья, с вами Чайок ТВ. В этом ролике я вам расскажу про новую карту игры Among Us под названием Субмарина. Ну а именно, я отвечу на три ваших вопроса. Есть ли вообще такая карта? Если есть, то выйдет ли она когда-нибудь?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 О новой карте под названием Субмарина заговорили еще месяц назад Но однако из-за чего вообще вокруг данной карты появились обсуждения И хоть на тот момент новая карта Airship еще не вышла в игре все же уже обсуждали дальнейшие карты. Ну и помимо Меркурия также начали говорить про Субмарину. И также в роликах, которые так или иначе связаны с картой Меркурий, вы мне пишите про эту карту под названием Субмарина. Ну и так как вы про это просите, я, ваш слуга, конечно же, про это не мог не рассказать. Но если бы я вам просто про это рассказал, то это было бы неинтересно. Также я постарался подыскать информацию про эту карту, и я даже нашел ее план. Ну и как оказалось, данная карта просто очень маленькая. Но, однако, очень-очень сильно интересная. Ну и вот он план карты под названием Субмарина, и это просто очень маленькая карта, на которой всего лишь 6 комнат. Ну, однако мы же не знаем, каких именно размеров данной комнаты. Вдруг все эти комнаты просто гигантские, и на самом деле карта большая. Но на самом деле это все догадки. Но, однако, что же здесь находится, очень сильно любопытно. Ну и так как э, вся эта карта связана с водой, это наверняка подводная лодка Ну и также мы видим то что на данной локации есть еще и комната которая называется h2o что значит то что это и есть подводная лодка но однако мне очень сильно любопытно как же здесь будут передвигаться все персонажи игры Among Us. ну и также очень сильно логично то что на данной карте есть свои новые особенные задания и это очень сильно любопытно. Но однако, когда же мы можем дожидаться данную карту? Когда же она выйдет? Ну и если она вообще в игре? В общем, для того, чтобы для тебя снимать интересные ролики, чтобы ты узнал из них новую информацию, я всегда захожу в официальный твиттер разработчиков. Так как если что-то произошло в игре, то разработчики, конечно же, там напишут. Ну и когда я зашел в этот твиттер, чтобы там увидеть какую-нибудь информацию про карту, которая называется ⁇ Субмарина ⁇ к сожалению, я ничего не нашел. Что меня не огорчило. Ну, это логично, то что разработчики пока не будут выпускать подобную карту. Разработчики сейчас работают над стилистикой игры и также упрощением процесса ее разработки. Ну и также в данный момент разработчики вводят новых программистов в курс дела для того, чтобы они могли оперативно делать для нас обновления. В общем, ладно, все, я тебе прямо говорю то, что это фан-работа. Ну и конечно же, пока в игре не будет никаких новых карт. Ну а я тебе скажу то, что ты молодец, то что досмотрел до этого момента. Теперь ты знаешь то, что данной карты нету, и это всего лишь концепт от игроков. Ну а на этом все. всем спасибо за просмотр, с вами был Чаактивист, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, становитесь спонсором канала, всем пока!